Итак, неделя насыщена астрологическими событиями которые способствуют в основном напряженным ситуациям 19 ноября произойдет лунное затмение в тельце открывает коридор затмений который закончится полным солнечным затмением 4 декабря управитель лунного затмения венера движется по козерогу в гармоничном аспекте с ураном в тельце многие люди будут ощущать влияние затмений за несколько дней до этой даты из-за неправильной оценки ситуаций значительно увеличивается вероятность сойти в тупик. В период коридора затмений у большинства людей бдительность снижается, но манипуляторы, обманщики обретают особую силу. Если у вас чистые помыслы и вы хотите на кого-то повлиять, помочь, вывести на истинный путь, вы сможете воздействовать с помощью слова. Сильные духом используют мощные планетарные влияния для продвижения вперед, искоренения собственных недостатков и самосовершенствования. Подробнее о коридоре затмений в отдельном видео. Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. 15 ноября Солнце и Юпитер в напряженном аспекте. Проблемы возникают из-за чрезмерного оптимизма, с запуска слишком масштабных проектов. В погоне за призрачным счастьем можно растратить все свои ресурсы. Негативное влияние квадраторы между Юпитером и Солнцем проявляется в том, что люди ведут себя легкомысленно и недооценивают потенциальные опасности. Накануне затмений 16 ноября Солнце и Плутон в гармоничном аспекте. Отличный день. Позволяет выйти из самых сложных ситуаций. В течение дня формируются условия для проявления скрытых возможностей и внутреннего потенциала. Это время кипучей деятельности, люди воодушевлены, активизируются творческие силы. Благоприятный день для материальных дел, разговоров с влиятельными людьми, решения финансовых вопросов. Многое в жизни становится ясным и понятным, удается конструктивно преобразовать существующую реальность. С 16 по 18 ноября оппозиция Марса и ретро-Урана. Точный аспект 17 ноября период возможны революционные преобразования неожиданный поворот событий в глобальных масштабах многие люди раздражительны в этот день нервозность и неуравновешенность способствуют травмам дорожно транспортным происшествиям, неправильным фундаментальным решениям. внешние препятствия усиливают недовольство людей появляется склонность к силовому решению вопросов далее по лунным дням 15 ноября, понедельник, растущая луна в вовне. С 15.03 по киевскому времени 12 лунные сутки. Про 11 лунные сутки я рассказывала в прогнозе на прошлую неделю. Кому интересно, посмотрите. Это 14 ноября воскресенье. Символ 12 лунных суток ⁇ сердце, чаша грааля, день успокоения, включение космической энергии любви, сосредоточение на воде. Это время очищения мыслей. Но в сложившихся условиях этого достичь очень непросто: ведь Луна в напряжении с Венерой, но в гармоничном аспекте с Сатурном, а Солнце в напряжении с Юпитером. Тот, кто сможет преодолеть напряженное влияние и усилием воли погасить в себе возмущение, желание пойти на пролом, тот совершит действительно качественный скачок в своем развитии и получит помощь Вселенной. Люди, способные владеть собой, могут использовать напряженные энергии сегодняшнего дня для достижения заветных целей. Ведь планетарные влияния способствуют преодолению любых препятствий, если правильно воспользоваться потенциалом. Главные ошибки – пассивность и лень. В этом случае нет выхода мощному энергетическому потенциалу. Учитывая напряжение между Солнцем и Юпитером, будьте готовы к тому, что у людей появляется желание ввязаться в какую-либо авантюру. Усиливается азарт, любовь к приключениям, что может принести проблемы. Но если это удастся в себе победить, то это будет победа над собой и негативом, который появляется из-за потакания своим слабостям. 16 ноября, вторник. Растущая луна в Овне. Период без курса 17.50 до 4.18. С 15.18 13 лунные сутки. Символ ⁇ колесо ⁇ или ⁇ змея ⁇ кусающая свой хвост. Это человек, работающий со временем. Свастика ⁇ символ Солнца. Зеркальная. Она как бы вращается в направлении по часовой стрелке и символизирует движение, циркуляцию энергии по каналам нашего организма. Вот такая символика сегодняшнего дня. Луна в гармоничном аспекте с Юпитером, но в напряжении с Плутоном. Магический день подходит для контактов в группе, обучения, обсуждения интересных тем, формирования групп, объединения коллективов. Мощные энергии дня способствуют преобразованиям, хотя это может быть непросто. Происходит пробуждение скрытого ранее потенциала, поднимаются из глубин психики накопленные залежи энергии. И проявление того, что прежде не использовалось, приводит к потрясающе сильному сочетанию, способности использовать эффективно свой потенциал и осознанно управлять своей судьбой хороший день для расчистки пути завершения долгоиграющих процессов отказа от всего что больше не может развиваться накануне затмений это особенно полезно так как в это время будет чем заняться еще раз напоминаю обязательно посмотрите видео о приближающемся коридоре затмений 17 ноября, среда, растущая луна в Тельце, с 15.33 начинаются 14 лунные сутки. Символ труба ⁇ это день призыва, поэтому он символизируется трубой, связан с использованием источников информации. Подходящее время для того, чтобы инициировать долгосрочный процесс, начать важное дело, создать фундамент для будущих работ и проектов. Более того, нет никаких препятствующих факторов, а наоборот, только поддерживающие планетарные влияния. Луна в Тельце в статусе экзальтации. Вечером хоть и будет напряжение с Сатурном, но это скорее обусловлено интенсивной работой в течение дня. Значит, и в этот день дела обязательно дадут результаты и принесут хорошие плоды подходящее время для того чтобы созидать реализовывать стратегии готовить фундамент который даст эффект может быть и не сразу но он будет 18 ноября в четверг растущая луна в тельце в соединении с ретро ураном с 15 50 15 лунные сутки символ человек борец с нечистью в этот день активизируется внутренний демон каждого человека поэтому нужно практиковать любые формы аскетизма Побеждать свою плоть, избегать употребления алкоголя и средств, меняющих сознание, чтобы быть чистым. Это поможет произвести положительные судьбоносные перемены в коридор затмений, который начнется 19 ноября. Накануне затмения хорошо бы подвести своеобразный итог пройденного пути меркурий в гармонии с ретро нептуном хороший день для того чтобы пообщаться с близкими людьми о духовном поговорить с детьми и сформировать у них понятие о высоких морально-нравственных качествах которые помогают без проблем существовать в социуме 19 ноября произойдет полнолуние оно же частное лунное затмение в 28 градусе тельца на северном узле в 1103 по киевскому времени открывает коридор затмений который закончится полным солнечным затмением 4 декабря с 16 10 по киевскому времени 16 лунные сутки символ бабочка голубь лестница в небо обозначающая трудный путь восхождения это созерцание с огромной силой воображения период луны без курса с 10 58 до 16.32, после чего Луна переходит в знак близнецы. Подробнее об энергиях лунного затмения приходите по ссылке в закрепленном комментарии. 20 ноября, суббота. Убывающая Луна в близнецах в гармоничном аспекте с Сатурном. 16.36, 17 лунные сутки. Символ виноградная гроздь, набат, колокол. Это время освобождения, обретения внутренней свободы. День связан с преобразованием женского потенциала. активной энергии накопления и произрастания, плодородия, экстаза и радости бытия. Наиболее яркий аспект в характеристике этого дня — любовь. Но не следует терять голову и осторожность. Из-за неконтролируемых энергий он содержит в себе много неожиданностей уже начался коридор затмений поэтому результаты этого дня могут быть очень разными все зависит от уровня развития человека его осознанности способности анализировать конкретную ситуацию сопоставлять факты и делать выводы чего трудно достичь в этот день так как меркурий формирует квадратуру с юпитером точный аспект ночью в начале суток 21 ноября нарастает напряжение возникают трудности со сбором и обработкой информации которая часто воспринимается с искажениями меркурий и юпитер это две планеты отвечающие за познание окружающего мира в этот день люди часто недовольны собой своим уровнем знаний появляется стремление расширить свой кругозор и у многих это получается 21 ноября меркурий в сексте с Плутоном. появляются учителя Новые знакомые, полезные книги. Вселенная открывает богатые жизненные возможности, которые нужно разглядеть и не упустить. 21 ноября в воскресенье убывающая Луна в Близнецах в напряжении с ретро-Нептуном. Но завершающий аспект до выхода Луны из знака гармоничный. Трин с Юпитером. 17.09 18 лунные сутки. Перед луны без курса 17.52 до 5.32 утра следующего дня. Символ, зеркало, лед. Это день самообмана, связан с подражанием, с пассивным следованием чужим мыслям. Как никогда необходимо работать со своими дурными мыслями, развивая при этом объективный взгляд на мир, стараться увидеть нужно себя со стороны отказаться от иллюзий, от низменных инстинктов. Происходящее в этот день является как бы зеркальным отражением внутренней сущности человека, ему, его помыслов и поступков. Окружающая среда ⁇ это зеркало, которое показывает в эти лунные сутки то, что наработано человеком, какая его карма. Хорошая проработка энергии сегодняшнего дня может быть связана с выработкой стратегии которые обсуждаются и впоследствии пусть не сразу но принимаются уважаемые дорогие зрители могу провести мини консультацию в период затмений по символической оплате по вопросам обучения индивидуальных консультаций контакты на главной странице и под видео